У меня цель добавилась, то есть да. он действительно избавиться от этого поиска одобрения и поддержки, ну, то есть в как mm -hmm. и самодостаточно. Вроде как и это знает. Есть, знаете, вы что, все, вы знаете. Знаете, что -то... от этого избавляться не надо, как Фебу, это может быть хорош, хорошим стимулом как бы, к деятельности. Да? Надо что сделать так, чтобы он перестал быть фетишем. Чтобы, чтобы одобрение стало просто тем инструментом, который вам нужно для того, чтобы либо что-то делать, либо что-то не делать. А для этого надо просто снять зависимость, то есть перевести из цели в инструмент. И мы сегодня будем об этом говорить. То есть просто снять значимость с этого явления мира, да, одобрения. Ну да, вот с да? этим. Вот а пусть это... оно будет, не надо никогда ни от чего отказываться, надо просто правильно применять методы. Иногда и одобрение, не одобрение может стать хорошим стимулом что-либо делать или не делать. Так вы зная за собой такую особенность, включайте его сами, как ручник. Да? Переключил тумблер, одобрение, позвонили тому, кто тебя однозначно одобрит, получили себе запал. Да? Понимаешь, что сейчас себя надо стимулировать на злости, чтобы что-то делать, позвони тому, кто тебя вечно критикует, он тебе порцию негатива всыпет, да, ты получишь определенное состояние сознания, на этом состоянии сознания можно тоже что-то делать. То есть изучайте себя именно с этой точки зрения. Эмоции это топливо, которым питается сознание. На негативе можно что-то делать и на позитиве можно что-то делать. Да. Если астрал свободен, он имеет возможность переваривать и ту, и другую эмоцию только для, для разных вещей. Всё, для разных вещей, что-то, что какая-то эмоция, какое-то топливо нужно для одного, какое-то топливо нужно для другого. Ну, давайте маленький вам пример. Скажите, нищета, которая связана, следует... ценность есть нищета, представим себе, да? такое путовое вот глобальное понятие нищета. К нему привязана цель, например, финансовое благополучие, финансовое состояние. Понятно, что с такой прямой связкой нищета и заработать денег слона не продашь, то есть не будет. А если к этой ценности, которая в сознании есть, никуда ее не денешь, ценность нищеты, мы привяжем не цель заработать денег, а цель получения знаний. Как вы полагаете, какой эффект мы получим в этом случае? Да не просто лучше, Всего ценность ценность бешеное знаний всегда Всего будет мало, их всегда будет не хватать. Представляете, какая это вечная жажда знаний. Зачем же избавляться от такой шикарной ценности? Я говорю, вы не умеете это все готовить. Угу. Разберите. А для этого вам есть третий курс разбор жестких ментальных конструкций, которые разбирают слова и понятия и видят, учат вас видеть между двойной, тройной, четверной смысл.